Человек получает определенную свободу и независимость от эфирного тела. Эфирное тело оно зависит от физического и, соответственно, регистрирует все процессы, которые происходят в физическом теле во время засыпания. физиологические процессы в теле не останавливаются, а немножко затухают. Соответственно, связь между эфирным и физическим телом она становится слабее, то есть оно просто сигнализирует, что тело живо. Ну и очень хорошо. Понижается температура, понижается частота головного мозга. В и все жизненные ритмы, то есть витальный ритм, который в общем-то регистрирует эфирное тело и его контролирует, чтобы он ни в коем случае не пропадал, он становится спокойным, равномерным, и эфирное тело уже не требует такого судорожного внимания по отношению к телу физическому. Соответственно, разрывается и плотный контакт между эфирным и астральным телом. Эфирное тело находится, как, знаете, как дрем, дремлющий да. Эфирка в этот момент отщепляется от Тело эфира. То есть и не он... на конца, да, вот на этой вот серебряной ниточке, да, одна, одна связь остается, но оно получает свободу, оно уже в этот момент обязано не регистрировать физическое тело его процесс выживаемости, а, ну, скажем так, прозванивать пространство рядом, да, и в силу всех своих возможностей оно либо само себя в этот момент чинит убирает страхи через сновидения, какие-то негативные эмоции, которые накопились в течение дня, через сновидения они выходят. Акалий таких нет, если астральное тело вычищено, оно начинает шариться по пространству рядом. При этом это пространство оно не физическое, оно естественно астральное. Поэтому во сне мы очень часто попадаем и в другие мира, в миры, во сне мы имеем контакт и с сущностями немножко и новым планом, и со своими наставниками, и со своими фичами фамилиарами, во сне тоже хороший. очень хороший контакт. А если человек рядом спит и.. Это не имеет значения. Астрал к физическому пространству, повторяю, на отношения не имеет. Если эфирное а эфир? тело регистрирует человека как своего, не как угрозу, угу. то оно, соответственно, этот же сигнал и пошлет в астрал, свободен это монет, угу. этому человеку. И астрал начинает совершенно свободно гулять по другим пространствам. А если по вибрации другой человек то... Если, если чужой человек, может... если ты в поезде едешь, да, да например? У тебя защита не стоит, которая ограничивает тебя от mm -hmm. человека, то, соответственно, твоя эфирка и твой астрал всегда будет, называться называется, mm -hmm. не страшно. чужая энергия. Mm -hmm. Если Потом здоровое сознание толком не уснт, да, оно толком и не уснет, mm -hmm. оно всегда будет вот такими вот рывками смотреть, что mm -hmm. происходит.